Объясняю, как заряжать ваджр. Необходимо представить, будто вот этот шарик, который находится в середине, это настоящее солнышко. Я убираю этот предмет. Представляю, будто ваджр в середине, это настоящее солнышко. Представил, будто ваджре солнышко. Делаю вдох, делаю выдох. Теперь я представляю, будто солнышко идут два лучика. Один из них идет вверх и выходит из точки ваджра. И другой идет вниз и выходит из точки ваджа. Теперь я представляю, будто отворачиваюсь и представляю, будто